Ну все, запись пошла. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Хочу вам сделать одно видео. Значит, Вы сейчас видите у себя на экране. Значит, Я не знаю, насколько оно будет видно, насколько оно будет мутно, не мутно. Но, в принципе, мне это не суть важно. Я буду помогать тем, что я буду э, дублировать что-то и водить мышкой. Я буду вам показывать значит, и читать. Ну, э, значит, смысл этого видео такой. Я подружилась в интернете с одной девушкой, она сама работает, имеет два образования низкого, одно из них медицинское. Работает она фельдшером, на скорой помощи, работает она в другом городе, я не буду говорить, где он. Вот. И мы начали переписываться, она задавала вопросы по стоматологии очень много, и мы начали переписываться, и вот значит, я ей посоветовала, чтобы, ну, ты сидишь дома, говорю, вот иногда бывает, иногда дома сижу вот, делать, ничего заработать не могу, вот работать не могу, там дети не дают. Я говорю, почему не можешь? Вот, ты можешь работать в интернете, ты можешь писать, говорю, ты же медик, ты можешь писать какие-то статьи. Выходи на бирже. Вот, и там можно писать статьи. Значит, она так и сделала. Вышла она на биржу Textru. По-моему, так называется. Да, биржа Textru. Значит, э, а специфика этой биржи, как оказалось, такая. Но это я уже съезд, с ее слов. Значит, а, мы, мы познакомились с ней на сайте, я консультирую на сайте я сама врач, врач-стоматолог, я консультирую на сайте, и вот мы начали переписываться по поводу зубок ее дед, у ее детей зубки очень, ну, так она беспокоилась по поводу этого всего, и мы много-долго переписывались с ней, потом перешли в социальную сеть, там долго переписывались, и потом уже, значит, по электронной почте стали друг другу отправлять сообщения, в общем, стали уже гораздо быстрее и ближе так друг к другу, и вот мой совет, значит, работать на на биржах на каких-то она попробовала выбрала она такую самый почитала говорит самый такой знаменитой бирже тексту ну там как оказалось как она пишет что там ну, тяжело начать работать, потому что там начинаются какие-то уровни. Значит, если у них там, она мне что-то говорила про школьника, про уровень какой-то школьника там, Но я понимаю, что когда начинаешь, что достигают примерно вот по уровням, то есть ты набираешь баллы, у тебя первый уровень, потом там какие-то 300-400 баллов там или 500 баллов там, второй уровень, третий, все понятно. Кто знает, как работать на этих биржах, тот знает. Но дело в том, что есть биржи, на которых, то есть куча заданий, и, пожалуйста, бери, выполняете задание никто тебя ничего не требует вот. а есть биржи, вот даже в том случае вот этот экстру где достаточно сложно начать работать ну не хотят они работать с новичками значит не знают что где возиться не хотят 5 10 но я хочу сказать что сами они там тоже не профессионала значит заставить меня э, сделать вот это видео э, э, ну, в общем, спровоцировала то, что она мне прислала. Вот прислала она мне вот эту вот рецензию на ее текст, текст по медицинской тематике, значит, срецензировал некий ее заказчик. Дело в том, что заказчика зовут тремя, тремя главными буквами. Дело в том, что человек с ним долго, ну, не долго переписывался, но по сути дела. Короче, человек даже не знает, мужчина это или женщина. Вот дальше заказчик значит дал задание, Огромно, огромный список требований был, но ну, человек, как сказал, человек все требования выполнил. То есть заказ приняли. То есть перед тем как это сама она ему звонила, все, да да, все отправляйте, все нормально, все хорошо. Там еще есть такое понятие, как уникальность текста, но для меня вот эти нюансы, это все, для меня это, эти нюансы уникальности и все прочее, это для меня темный лес самый настоящий. Но она мне прислала вот перед вами сейчас желтыми цифрами, подчеркнутые вы еще вот эти замечания, которые вот этот вот ЛГБТ-заказчик, или как он там, БПД или ДТП-заказчик, вот, значит, она говорит, заказчик три буквы, заказчик на три буквы. Я говорю, точно, может быть, на три буквы оно и есть. А вот, и вот, вот этот заказчик, значит, ей вот этот текст прокомментировал. Ну вот давайте посмотрим, что пишет наш заказчик. Я, конечно, ужаснулась после комментариев этого текста по одной простой причине. Понимаете, вы... Читаете в интернете медицинские сайты и медицинские тексты, написанные совершенно не медиками. Вы получаете такую мутиво, вы получаете такую мутную информацию, вы получаете такую улажу, такую муть. Иногда там возвращается до такой степени содержанием, главное, чтобы был 100% уникальности текст, потому что его находят поисковики. Но это просто мне уже писал человек, который, ну она-то подгоняла текст, ну не первый раз человек пишет такие вещи. Вот, поэтому я, конечно, просто была в шоке от вот этого заказчика. А заказчики думают, что раз у них есть деньги, они пришли на биржу, но уже у этого заказчика 17 уровень, как она сказала, или какой-то там 18. -й. То есть заказчик уже не просто заказчик, а там многие с ним работали. Но, в общем, мы будем сейчас разбирать то, что этот заказчик. А я немножко поясню. И вы уже сами решаете вопрос о том, какие медицинские тексты вам читать, а какие нет. Ну, значит, первое, то, что неоправданно завышен объем. То есть она написала ему чуть ли не, там, не 15 тысяч объема, то есть 9 тысяч 9 тысяч, наков сократить. Ладно, хорошо, сократим, это не проблема. То есть девочка написала, я резать не буду, описал человек свои мысли, думал, знала она писала мне, спрашивала у меня... Я ее консультировала по этому поводу, и она написала вот это все и говорит, вот ну, в общем, все в порядке, все хорошо. Дальше, второе. Первые четыре абзаца в разделе «Полоскание горла». А, тема была «Полоскание, использование хлоргексидина при беременности» или что-то такое. Ну, в общем, использование хлоргексидина для полоскания носа, рта и горла. Ну, вы знаете, конечно, тема, ну, прямо супер уход за больными. Прямо нос, нос, рот и горло, как ни странно, как, я как удивилась, занимает ну, такое огромное место в нашем интернете. Я еще посмотрела, на форумах обсуждается. Ой, это, это жуть, это ужас. Значит, первые четыре абзаца в разделе «Полоскание горла хролгексидином при беременности удалить» они не имеют отношения к теме. Но давайте посмотрим, Значит, что мы удаляем. вот Мы переходим на текст и смотрим, что мы здесь Читаем, что у нас оказалось личным. В период беременности организм женщины претерпевают ряд сложных изменений. В первую очередь происходит изменение гормонального фона женского организма. Именно он имеет сильное влияние на эффективность функционирования всех органов и систем. Понимаете, При э, использовании любого лекарства обязательно вводится вот эта вводная вот статья. Ведь наш организм наш – организм, это целая единая система. И мы никуда не можем деться от всех функций нашего организма. И вот, в частности она и поясняет это. И я еще сказала, удели внимание, пожалуйста, вот, этому, вот, этому, вот этой теме. Она правильно сделала. Иммунная система перестраивается. В первую очередь нельзя забывать о важности данной функции организма. Это система безопасности матери и ребенка от большого количества агрессивных факторов во внешней среде. В первую очередь от большого количества патогенных микроорганизмов, которые могут присутствовать в самом организме, но не, до, не иметь достаточной концентрации для того, чтобы проявить свое агрессивное воздействие. Но я, по-моему, правильно сказала, потому что в норме у нас есть и патогенные микроорганизмы в нашем организме. Но они не проявляют себя, потому что концентрация их настолько мала, что наша иммунная система их забивает. Но если они имеются, значит, они необходимы для функций, для жизнедеятельности нашего организма. То есть, вот понимаете, недаром говорят, что зло и добро, оно сочетается между собой. Но вопрос в том, что концентрация, вот сейчас концентрация зла стала настолько сильна, что даже тест о том, что добро всегда побеждает, у нас уже не работает. Все уже понимают только одно – побеждает всегда зло. Вот и здесь. Если в организме, в нашем организме, есть и присутствуют все виды бактерий, но это мы еще будем обсуждать, но дело в том, что процентное соотношение патогенных и нормальных, и, и, и сопрофитных бактерий, которые должны присутствовать, и составляют, они составляют основную часть обменных процессов нашего организма, ну не основную, но немаловажную. Вот, и в частности, такие, такую, такой процесс, как иммунитет. Иммунная система перестраивается в первую очередь, но это можно. Так, при беременности большое количество микроэлементов и макроэлементов в организм матери отдает на формирование будущего ребенка. Вот я и ей вот это вот сказала, говорю, ты отметь вот это, ты понимаешь, потому что многие издают, вот вы знаете, у меня при беременности все руши... зубы разрушились, и до человека не доходит, ну, милый мои, ну ты же ребенок-то кости ребенка из, из чего-то формируются, правильно, они формируются из своих зубов. В первую очередь, при беременности организм, если ничего больше нет, он берет из костей и зубов. Это в первую очередь. Это значительно ослабляет защитные функции материнского организма. В это, в это время даже при небольшой концентрации патогены и бактерии могут проявить себя в значительной степени. Но ну, теперь вы понимаете в чем. Они начинают расти размножаться, через некоторое время могут оказать влияние на развивающийся плод. Чтобы этого не произошло, надо вовремя или уже на ранней стадии развития заболевания предпринимать меры профилактики или устранения патогенных микроорганизмов и подавлять их воздействие. Простудные заболевания сопровождают нас практически постоянно. В переходные периоды межсезонья, вот это тоже я и просила сказать, особенно это сказывается в период перехода к осени-зиме, от осени к зиме. Даже при хорошем иммунитете все равно простуда берется, Допустим у меня великолепный иммунитет, и все равно у меня для профилактики температура начинает прыгать, то подниматься, то опускаться. А вот все равно вот такая это, это нормальная реакция иммунитета. Он перестраивается. А перестройка иммунитета как раз помогают вот все наши микроорганизмы и микро и макроорганизмы, и также и флора нашего организма. Она играет в кишечнике у нас бифидо то есть у нас кишечная флора, она играет большую роль в иммунитете, потому что у нас об иммунитете вообще никто ничего не говорит. И я ей сказала, обними этот вопрос, я поставил -по, -по, по этому поводу. Даже при хорошем иммунитете все равно простуда берет свое, потому что для перестройки иммунитета в зимний период необходимо время. Вы понимаете? Правильно. Этот промежуток у каждого свой имеет свои индивидуальные показатели, потому что иммунитет у всех разный, чисто индивидуальный. А вот, но за это время можно переболеть простудными заболеваниями в достаточно сильной форме. А вот это оказалось лишним. То есть это идет как при медикации, идет как вступление к тому, что наше, что наши, для чего нужны полоскания, для чего нужно вообще, почему развивается заболевание. То есть это у нас оказалось лишним. Ну просто, я понимаю, человек не хочет платить. А, она, значит, третье Его всегда применяли с этой целью с незапамятных времен. Значит, выделено вот здесь вот. Что, с Древнего Рима, что ли? но ну, не с Древнего Рима, но в любом случае давайте посмотрим. Давайте просмотрим. Хлоргексидин открываем в Википедию и видим, что наш хлоргексидин открыт в 50-м году, а я думаю, что у нас уже сейчас 2016 год, поэтому я думаю, что это достаточно большой срок для того, чтобы сказать с незапамятных времен. Это очень долго и очень много. Учитывая то, что мы еще, он в Великобритании открыт, но большинство вообще всех этих открытий делалось у нас в России, просто, ну, Великобритания, тем более Саксы, Англосаксы и так далее, они хорошо знали, как можно отсюда утаскивать все наши открытия, очень много наших, в чем счастлив, и компьютеров, все наши открытия американцы присвоили себе, хотя компьютеры и все прочее открыли наши русские ученые вот ну давайте читаем дальше ну, вот теперь вообще полный аут Четвертое. вот буду подводить к самому к самой верхушке вот, вот последнее желтое вот здесь вот значит э, официальные растворы она пишет что официальные растворы хлоргексидина ТРМ-ТРМ, значит э, пишет выделяет желтым выделено то что она написала а здесь пишет нет такого понятия нет такого понятия. Хорошо. Что мы делаем здесь? Мы делаем вот так. Мы делаем вот этот вот, ставим вот эту. И что мы видим вот здесь? Приведен ряд официаль... официальных, официально аптека растворов. Вот, вот, наш, вот наша ссылочка которая дается. вот Понятно, да, теперь? Что это все не на, не на чистом, не на голом месте говорится. Вот. Вот. Так что теперь мы берем вот это вот. Это нам еще не нужно будет. Так. Вот так. Угу. То есть официальный раствор – это вполне нормальное понятие в медицине. С этого вот у меня уже началось то, что с вот, этого, с вот этим заказчиком дело иметь вообще не стоит. Этот ЛГБТ совершенно не имеет понятия о медицине абсолютно никакого. Официальный раствор а – слово «официна аптека. Это растворы, которые делаются непосредственно в самой аптеке, потому что есть такие формы лекарственных веществ, которые прописываются доктором. Но дело в том, что они имеют просто свое название, и когда они попадают в аптеку, то аптека знает, какие лекарства нужно смешать, в какой пропорции, с каким, каким соответственным, в каком соответствии, для того, чтобы получить готовый, и нужный раствор. Как мы когда-то прописывали болтушки вот, с анестезином детям, персиковом масле, по-моему, или не знаю, в каком-то масле мы прописывали анестезин в масле, э, для того, чтобы у, когда у детей прорезывались зубки. Значит, вот это называется официальный раствор. Но у заказчика, у ЛГБТ, у этого такого понятия нет. Дальше едем, но это вообще дальше у нас вообще полно идет. Значит, она пишет, щетку для этого можно взять средней жесткости, но не мягкую. Но пишет, мне, значит, это не очевидный совет. Это неочевидный совет. Вы знаете, я долго пыталась найти, что такое неочевидный совет. Этот самый, как сказать, поисковик вообще ничего не дал. Ну, поисковик не глуп, но ни, ничего не дал. Он, ему совершенно непонятно, что это такое. Итак, теперь я вам показываю. Значит, Вот здесь у меня записано, записано видео. Вот. И это видео называется вот таким вот образом. Вот, как правильно чистить зубы, вот, подробности и нюансы. И идет это видео, посмотрите сколько, аж 29 минут 19 секунд. Очень много вот проводить индивидуальный разговор о том как правильно чистить зубы и могу сказать что именно в этом видео вы узнаете что такое жесткость щетки что такое э, щетка вообще? вообще? щетки бывают пяти жесткостей, но вообще разделяют мягкую, среднюю и жесткую щетку. Ну вот, э, такие щетки, какие вам присылают Орел в упаковках, вот вы знаете, вообще такие щетки даже для чистки обуви не рекомендуется, потому что они угробят кожу, и они угробят эту обувь. А у нас эти щетки используют для зубов, а там еще бедная несчастная вот эта вот ткань, э, наша слизистая оболочка. Но кстати, о тканях слизистой оболочки мы поговорим еще дальше. Наш ЛГБТ даже здесь нашел нюансы. Вот. Дальше она, значит, собственно, развивая вот эту тему, я считаю, что тема совершенно ненужная, глупая тема, не знаю, кому она нужна. Но, в, принципе, в принципе, я понимаю, для чего нужна эта тема. Вот. Но будем так, короче, щетка, на щетке она, потому что полоскать же рот при хлор... с хлоргексидином. Вот. А дело в том, что паста имеет тоже свой pH. Понимаете, есть целевые растворы, есть обычные ниты, есть, потому что ПАЖ, оказывается, pH это вообще тоже глупый совет, потому что такого не существует, это глупость. Вот. А ПАЖ среды имеет большую роль при воздействии на воздействие. Дело в том, что хлоргексидин в щелочной среде инактивируется. pH среды бывает трех видов. Она бывает нейтральная, кислотная, кислая и щелочная. Вот в щелочной среде хлорбексидин инактивируется и становится совершенно бесполезным. То есть вы прополоскали, тут же следом с содочкой прополоскали полностью инактивировали, и разложили то, что вы делали. То есть фактически вы приходите к тому, вот что вы делали, что вы не делали. Вот это вот одно и то же. Значит дальше. Через пару минут можно прополоскать предварительно заваренным настоем ромашки, шалфея или чабреца. Вот хорошая трава. Дело в том, что вот, да, действительно три вида ромашку я очень оценила сама, потому что ромашка действительно обладает очень мощным противовоспалительным действием. И вот попробуйте, вот у кого желудки часто беспокоятся, возьмите себе вот, за правило пить постоянный ромашковый чай. Хотите Ахмат-Ти покупаете с ромашкой, хотите в аптеке, я допустим в аптеке постоянно покупаю ромашку, И я пристратилась к такому чаю, как Иван-чай, или он называется, и ромашка. Вы знаете, она великолепно снимает воспаление в желудке. И у вас потом вы просто забудете о том, что они у вас, даже если они у вас когда-то и будут, то э, с утра чай из, из Кипре и ромашки он вам никогда не повредит и ваш желудок только спасибо скажет вам за этот чай. Ну вот, значит, дальше, значит, шалфей и чебрец. Чебрец это тимьян. Значит, есть приправа, оказывается, это чебрец. Так вот, шалфей и чебрец вообще обиценно очень боготворил. Вообще э, трава исключительной важности, исключительной нужности. Там не только противовоспалительные действия но ну, а надо будет просто а, почитать потому что я допустим сейчас очень уважаю травы поскольку больше 10 лет я сама лечусь уже исключительно только бадами а бады как вы знаете это концентрированные травы концентрат из трав выделенные видео выделенные значит, лечебные начала в травах вот если это правильно сделанный бат, он имеет очень большую эффективность. Я их выписываю из интернета, и я очень довольна, потому что со своим сахарным диабетом, как оказалось теперь уже, от моего сахарного диабета у меня остался только повышенный вес. Больше ничего. Снять я его пока не могу. И я потом уже, когда поняла, почему, поэтому я и перестала даже делать это, делать это. Но благодаря тому, что именно БАДами я начала, именно травами, ну будем так говорить, именно травами я начала лечить свои заболевания, лечить то, что у меня, ну, я не знала, я не могла поставить себе диагноза, и мне самое главное, что мне и врачи не могли поставить диагноз, меня отправили к диетологу Ну, и сами понимаете. Вот, поэтому, значит, все они имеют противовоспалительное действия. Написал человек, совершенно будучи уверенный. но наши ЛГБТ, говорит, не имеют они противовоспалительного действия. Вот оно. Вот о противоспалительные действия. не имеют они противоспалительного действия. Ну, дальше он не делает, что вот не полоскают, это а полощут. Ну, я очень рада, потому что я, допустим, не знала, что полощут. Но видите, какие мы, наши ЛГБТ грамотные. Так, не употреблять букву Ё, она теперь отсутствует в современном алфавите, как ни странно, но сейчас у нас идет, наоборот, битва за то, чтобы использовать все наши буквы, которые у нас изуродовали наш русский язык, и продавалось, что это уродовать дальше. У нас было 49 букв в алфавите, и причем у нас был не алфавит, а жизненная мудрость. Так наш алфавит изуродовали так, что его теперь не узнать. И, и, и наоборот, у нас сейчас люди радуют за, то, радуют за то, чтобы восстанавливать русский язык, а не убивать его и не гробить его. И церковно-славянский вот этот язык сделали, вот на чем молитвы писали и все прочее. Нет, это все уже не русский язык, это уже уроды, это уже, как это сказать... Да, какие-то конгломераты русского языка выделены. Сам русский язык, там такое количество букв было, даже были такие пси, буква была отсюда, психология, психика. Психиатры, психиатри, это все буква Пси, то есть то, что связано именно с духовным развитием. Это не имелось в виду, что с ненормальным развитием, именно с духовным. Ом была такая буква, а, кстати, у индийских йоган вообще существуют мантры, где они повторяют букву Ом, Ом, Ом. Вот «Ом» оказывается это наш славянский алфавит, ведический алфавит, то есть если вы почитаете, вы все посмотрите. Ну ладно, мы бороться боремся за наш алфавит, но наш ЛГБТ у нас, БПД, у нас не собирается за него бороться, то есть ее буквы ему не надо, поэтому значит, я вот такая неграмотная, а он такой вот грамотный, ну и вот таким вот образом. Ладно, хорошо, не надо, значит не надо. Значит, в рот после этого в течение 30 минут ничего не брать. Так нельзя писать. Вы знаете, как ни странно, я могу сказать так, на приемах мы говорим всегда, после наших приемов стоматологических, мы всегда говорим больным, в рот ничего не брать. Потому что говоришь, ага, вот это не есть, не полоскать. А, раз не есть, не полоскать, все, значит, мы пойдем сейчас жвачку возьмем. Вот чтобы бы ни, ни было. Вот поэтому говоришь, в рот ничего не брать, русским языком, потому что не понимают абсолютно, и это вот для медиков, это нормально, это нормальное выражение, но оказывается, наш ЛГБТ забраковал это выражение, оказывается, мы тут не по-русски выражаемся, ну ладно, не по-русски, поехали дальше. Так, ну тут уже там какие-то ключи, это мне непонятно. Дальше. Действие хлоргексидина, пишет она, пишет она. Действие хлоргексидина вызывает на основывается на воздействии на обменные процессы в мембранах клеток бактерий, переформулировать нормальным языком. Так, ну вот э, я не знаю, каким языком надо переформулировать эту фразу. Тут все понятно, что воздействует на обменные процессы в мембранах клеток. Мембраны клетки, у нас кожа есть, и кожа нас отделяет от окружающей среды. Мембрана тоже клетки отделяет клетку от окружающей среды. По-моему, тут все ясно и понятно. Но у нашего ГБТ, значит, ему требуется нормальный язык. Ладно, нормальным-то нормальным языком. Даже не буду сейчас переписывать. Вот сейчас тут, вот где вот здесь вот вы можете, наверное, увидеть. Значит, здесь он у нас пишет, а вот значит она пишет в своем тексте. Он нарушает баланс катионов и анионов, в результате чего мембраны клеток разрушаются и бактерии прекращают свое существование. Значит, имеется в виду, что хлоргексидин при своем воздействии нарушает баланс катионов и анионов. Что такое катионы и анионы? Посмотрите, дайте запросы, просто дайте, что такое катион, что такое анион. Вот слова что такое катионы, что такое анионы. Он нарушает баланс, вот, в результате чего мембраны клеток разрушаются, и бактерии прекращают свое существование. Почему несколько таким языком, по всей видимости, им нужно было подгонять, чтобы, ну как, уникальный же требуется у них там да, вот поэтому я говорю, могла бы, она знаешь, надо, там надо еще соблюдать то, чтобы была уникальность. Ну, я понимаю, существуют эти сэрки. Мы, конечно, медики, но очень далеки от этого. Но, значит, смысл какой? Что он пишет? Значит, слишком просто. Если хотите об этом писать, изучите вопрос. Ну, вы понимаете, наши ЛГБТ он, там даже непонятно, мужчина это или женщина, он не называется ни именем, ни фамилием, ничем, но наши ЛГБТ советуют нашему медику разобраться в вопросе, потому что тот не понимает, что такое катионы и неоны, да, действует на баланс катионов, а катионы и неоны это всего лишь навсего положительно заряженные частицы отрицательно заряженные вы прекрасно знаете что наши молекулы состоят из отдельных элементов, которые соединяются и образуют эти молекулы. Положительно заряженные, и каждая не имеет либо положительный заряд, либо отрицательный заряд.